Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Если вы утверждаете, что Кадыров старший предатель и перешел на сторону России, то зачем Путину было его убивать? По вашим словам, это же Путин его убрал. Смотри, на моем основном канале... Томсо, не связывайся с кадыровцами, ты слишком много говоришь на них. Все, хорошо, больше не буду с ними связываться. Томсо, решением любого российского суда или Роскомнадзора это блокирует любое видео на территории РФ. Почему твой канал до сих пор не заблокировали? Томсо, а что ты удивляешься, что тебя внесли в список экстремистов? Ты публично басаивая прочих террористов называешь героями. Как тебя вообще в европейские страны пустили после этого? Ну, на самом деле, я не удивился, когда меня внесли в список экстремистов, и туда внесли э, Навального, Любовь Соболь, ну, в общем, и других ребят из команды Навального. Поэтому удивляться тут не приходится. А вот второе сказанное тобой, что ты публично... Басаева и прочих террористов называешь героями, так это и не является оправданием терроризма. И, допустим, если бы мой родной брат, отец, сын был бы, скажем, террористом, я мог бы дальше говорить, что я его очень сильно люблю, что он для меня достойный человек, и это не было бы оправданием терроризма. Надо разделять между личностью, которую кто-то может считать террористом, кто-то может считать героем, кто-то может любить эту личность, кто-то может ненавидеть, Каждый человек волен считать так, как он хочет. Здесь ты, ты не можешь никому ничего навязать. Это, это все-таки не Гитлер, понимаете, где весь мир как бы уже все определился, что значит, даже, даже дать имя Адольф – это уже какое-то оправдание нацизма и, и отрицание Холокоса. То есть это другая ситуация. Поэтому… Любовь к Басаеву, оправдание Басаева, название Басаева э, героям не может быть никак квалифицировано как оправдание терроризма или публичные призывы к терроризму. Это немножко другие вещи. Я публично, наоборот, осуждаю любые э, террористические акты, которые были, были совершены э, Басаевым или кем-либо другим. Э, однако к человеку при всем при этом я могу иметь абсолютно другое мнение. Я могу его любить как своего родного человека. Никто не может, допустим, мать обвинять в том, что она любит своего сына-преступника. Каким бы он сильно преступником ни был, мать будет любить своего сына, своего свое дитя. Точно так же я люблю Шамиля Басаева, часть моего народа, и выдающегося полководца, и человека, отдавшего жизнь за мою, в том числе, свободу, за свободу моего народа, и мою личную свободу. Поэтому, конечно, я Люблю, люблю и уважаю этого человека. Как бы сильно ненавистно не было это нашим врагам. Мы будем это говорить публично. Видел кадры и новости из Украины, как россияне бомбили детские сады на территории Украины. Том, что задай вопрос россиянам, так как они любят задавать нам вопрос про Беслан, про Басаева. А я не видел эти кадры, не знаю про какие ты говоришь. Но я знаю немало случаев, когда на территории Чеченик, а, бомбили родильные дома, бомбили а, центральный рынок, убили огромное количество людей. Причем бомбили ну, не, не в смысле, что они там какими-то, только лишь артиллерии, там, там крылатые ракеты, там жуть, что только на нас не применяли. Ее, вспомните, в начале войны в Чечне Россия говорила, что боевики собираются взорвать хлор, а теперь то же самое в Украине.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 как человека, отдавшего жизнь в борьбе против нашего врага. В том совокружении Кадырова все это и по власти. Да, да. Конечно, никто такое исследование не проводил, но там нет такого, что какие-то тайпы принимаются, какие-то не принимаются. Такого нет. Мы уже как народ немножко вот эту стадию родоплеменного формата, мы его уже перешагнули. Мы уже и по количеству как бы, людей а, находимся на, на другом уровне. И, а, да и в целом события, которые у нас произошли, плюс та государственность, которую мы обрели, это все повышает нас а, вот в, этом, в, этой, а, в этой эволюции. Так скажем, Любой народ он, он проходит вот эти вот этапы. И родоплеменное устройство, родоплеменное строй, это один из этапов формирования, нации, народа. И мы этот этап благополучно, как бы мы его... Ну, благополучно, конечно. Не совсем, наверное, правильное выражение. Но мы его перешагнули. И, и почему я поправился в плане благополучия? Благополучно это было бы, если без правопролития нам удалось это сделать. Но, к сожалению, провелось много крови. В итоге мы... В общем, пришли сегодня уже к новому этапу. Пролив, конечно, много крови, и сегодня мы находимся в оккупации, но мы уже не в родоплеменной вот этой системе. Потому что сегодня представители одних и тех же родов, племен, типов, они сегодня уже противостоят друг другу по политическим, по религиозным, по идейным соображениям. То есть у нас теперь уже во главе народообразующим э, фактором является уже идея, не, не, не плем, племенной строй, не то, что вот мы вот такие вот тейпы, и, там, и мы поэтому являемся, но нет, у нас уже есть как бы идея, она стоит выше, выше, чем любая народоплеменная тема. Тумсо, знаешь что-то про гражданскую войну в Таджикистане, которая была с 90 по 97 годы, где Россия и Узбекистан убивали таджикских муджахидов, которые хотели настоящей независимости исламскую страну? Ну, в общих чертах, брат, я не сильно, конечно, в курсе того, что происходило в Таджикистане. В общих чертах, какую-то общую информацию я знаю, но в деталях нет. Имена там какие-то, даты нет, конечно, не назову. Саламу алейкум. Ну что скажи, разве дозволено воевать против одного тагута на стороне другого? Каково положение с точки зрения ислама, отрядов мусульма, чебрилась, хабаракуллаху фику. Я же попросил эти вопросы все-таки на какой-нибудь религиозной площадке задавать, чтобы это не звучало от меня как фетва в достаточно сложных темах. Это не такие простые темы. Но так на всякий случай я скажу, что есть достоверный хадис который сообщает нам о том, что мусульмане вместе с римлянами, по-моему, с... сразятся с персами. Так что, друзья, политика, в... гео... геополитика, интересы государства и так далее, они предполагают союзнические отношения различных стран. Как, как вы думаете, без этого... Можно существовать, сосуществовать в этом мире. Как вы объясняете то, что Пророк Мухаммад, салатуса, прибыл в медину заключает союз с иудейским племенем, союз, который гласит, что в отражении врага они вместе должны принимать участие, мне кажется, некоторые вещи они настолько очевидны и простые, что даже не нужно называть, задавать такие вопросы.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 И немало моих роликов заблокировано на территории России по решению суда. И тут же ты говоришь, почему твой канал не заблокирован. Потому что блокировка канала и блокировка отдельных видео – это совершенно разные вещи. Канал по, просто так по решению суда на территории России не блокируется. А ролики, да, блокируются.